Меня зовут Барховский Денис. Сейчас мы представляем кресло Барский Тип. Ключевым акцентом данного кресла есть эргономическая дизайнерская спинка, выполненная из стильного прочного пластика с использованием двух цветов, что уже выделяет это кресло среди остальных. Плюс уникальничная фишка есть это амортизирующий эффект самой спинки сама спинка состоит из двух частей пружина и амортизирующий эффект эргономии вот я сел в это кресло посмотрите как у меня голова шея спина легли на это кресло это очень важная вещь которая позволяет очень удобно и хорошо работать. Посмотрите, как удобно на нем можно работать. Стол, кресло, компьютер, можно монитор, что угодно. Вы подбежали. Регулируемые подлокотники. Вот, мы их отрегулировали в стол до уровня стола. Посмотрите. Мне устает рука. Я работаю, у меня здесь поддерживается. Поэтому функция регулируемых подлокотников очень удобна. Опустили вниз, отъехали, взяли на локоть на колени, чуть-чуть приподняли, как нам удобно отрегулировали, поехали дальше работать. Если вы высокий человек, подняли. Если вы более низкий, опустили. Мой рост 180 сантиметров. Самое нижнее положение комфортно людям будет с низкий, более низким ростом. Самое верхнее положение будет комфортно людям с более высшим, высоким ростом. Очень важно понимать, что такое синхромеханизм. Данное кресло укомплектовано синхромеханизмом Барский. Синхромеханизм это механизм, который позволяет спинке кресла двигаться за спиной человека. То есть, если вы Активный человек Который активно работает Он Спина кресла будет постоянно За ним двигаться Смотрите, алло, привет Хочу за каталогом достать Хочу передать Хочу набрать Обратите внимание Какое бы движение я ни делал Кресло всегда э, Находится в поддержке моей спины Вот это и есть синхромеханизм регулирует. Если ручка поднята вверх, он разблокировал. вот он работает, вот он двигается Если ручка опущена, он зафиксирован Самое верхнее положение, как я уже вам показывал в начале, удобно для работы э, за компьютером Спокойно, при наборе текста, либо там, написании кода, и ну, для каких-то более простых действий Если вы сейчас делаете какую-то, грубо говоря, уборку за столом Разблокировали и пошли Также сама эта же функция Позволяет настроить вам более удобный Угол наклона Хочу отдохнуть Зафиксировал Отдыхаю Пожалуйста, смотрю кино Фишка этого кресла С точки зрения комплектующих Это его крестовина Ну, помимо того, что она прочная За счет армированного кольца Который залит в пластике Ребер жесткости Которые, все эти вещи ну, просто делают эту крестовину безумно прочно. У нее есть еще и классная вещь. Это вот такая. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вот такая красота. Мы одни. Такие из такой крестовины. Обрезиненное колесо, которое комплектуется это кресло. Посмотрите на обрезиненный ободок. Он темно-серого цвета. Это намного лучше, чем на рынке принятые обрезиненные колеса, которые белого цвета, на которых видно грязь, которая собирается и так далее и тому подобное. Все.